Реальных официантов покажет время. Тем не менее, студенты лаборатории интеллектуальных робототехнических систем еще раз доказали, что наука не стоит на месте. Виктория Бояринцева, Фарид Захитуглы, Универньюз.